Настройка терминала QUICK. Раз всех приветствовать. Сегодня я рассказываю по просьбе наших подписчиков про горячие клавиши в терминале QUICK, как их настроить, как под себя сделать удобные кнопки клавиши и как использовать полезный фонд функции терминала QUICK. Итак, кратко о чем будет сегодняшнее видео. Мы создадим свой собственный редактор горячих клавиш, поменяем там, где нам удобно, кнопки на свои, какие нам удобно, научимся быстро получать доступ к некоторым полезным функциям терминала QUICK. Поговорим про быструю торговлю по биржевому стакану и как горячие клавиши нам в этом помогут. И отключим в некоторых местах уведомления, потому что они могут нас напря... напрягать и замедлять работу с быстрым стаканом, замедлять выставление заявок. Вот, собственно, и все. Давайте начнем. Ну, у нас вот как-то настроены наши окна. Кто не смотрел видео по настройке видео где я создал настройки трейдера можете посмотреть там основные все функции таблицы как их вывести я рассказал и также вышло уже видео по настройке быстрого стакана где я подробно разбирал именно как вот торговать на быстром стакане теперь давайте по горячим клавишам только сегодня будем говорить как их настраивать мы заходим в систему здесь нажимаем настройки и вот здесь есть редактор горячих клавиш ну или Собственно, горячие клавиши Ctrl-H. Давайте проверим. Ctrl-H. Вот он появляется, горячий клавиш. Редактор горячий клавиш. Пульс набор у вас его не будет. Будет вот так. Горячие клавиши по умолчанию. Мы делаем добавить. Появляется новый набор. Мы его можем назвать как угодно. Редактор. Например, номер один. Вы их можете менять, переключаться. Не забудьте его сохранить. Вот он у вас появился ваш редактор горячих клавиш мы его сейчас будем выделяем и мы его будем редактировать клавиш конечно огромное количество запомните их всех невозможно да и не нужно я буду рассказывать про самые интересные какие я нашел для себя функции которые вполне возможно что буду использовать в своей работе а вы уже можете по как бы шаблону сделать под себя все что вам угодно ну, вот такая а, функция. Давайте а, изменить существующую таблицу. Ну, я не буду каждую комментировать. Это бессмысленно. Вы сами читать прекрасно умеете. Я вот расскажу, что я нашел интересно для себя. Изменить существующую таблицу. Ctrl-E. Э, к примеру, если вам... Э, что это такое изменить существующую таблицу? То есть, ну, отредактировать. Удобно это, когда вы, например, хотите быстрый стакан поменять. Вот Ctrl-E. Давайте сейчас я а, буду здесь... Ну, придется, к сожалению, сохранять. Выделяем график. Нажимаю. Я сейчас набираю Ctrl-E. И у вас появляется редактивный настрой график. Очень удобно это, например, для э, вот, быстрого стакана. Потому что его так э, из стакана и быстрое контекстное меню здесь не всплывает, в отличие от графика. Его надо выделить в стакан, потом идти в действие. И искать здесь, седактировать таблицу. А вот это, в принципе, удобно. Ctrl-E. И появляется... Сразу окно для редактирования а, быстрого стакана. Ну, я буду уже не буду комментировать, буду заходить быстро. А в редактор горячих клавиш буду Ctrl-H просто нажимать. Вот, Ctrl-E. Теперь давайте а, смотреть. Ну, здесь вот есть иконка. То есть, для некоторых есть иконка. А, для некоторых есть горячие клавиши и описание. А, дальше, кстати, нам встретится а, вот очень странно. Есть а, сочетание клавиш, а, но ну, нет команды, не описано. Что это такое? Ctrl-Alt-Y. Ну, можете проверить и очень интересно есть некоторые скажем ну действия которые можно выполнить автоматически и у них соответственно нету никаких горячих клавиш то есть просто вот здесь задано вы здесь можете соответственно вот создать таблицу стоп заявок можете здесь выделить и настроить вот давайте новое сочетание S, например нажмем Обратите внимание что э, неважно там русский у меня э, включен шрифт или латинский э, в любом случае латинская буква будет использоваться для э, сочетания клавиш э, можно какие угодно там можно вот backspace например сделать там можно home нажать клавишу то есть абсолютно любые какие вам удобно вы набираете на клавиатуре вот они здесь вот когда это окно активно вот я сейчас нажимаю равно а сейчас я нажимаю клавишу удалить вот появляется клавишу удалить. А, давайте сделаем и настроим просто S. Вот, нажимаем S. Теперь я нажимаю установить. Вот она здесь появляется сочетание Просто клавиша S. И нажимаю сохранить. Все. Теперь после сохранения вот моего редактора, он у меня сейчас активирован, я просто нажимаю S и у меня появляется таблица стоп заявок. Вот мы а, назначили а, горячие клавиши для а, того действия, для которого их не существовало. Вот один из примеров. Ну, снова, соответственно, Ctrl-H нажимаем, редактировать. И давайте посмотрим, что еще здесь интересного. Ну вот, смотрите, вернемся к изменить существующую таблицу. Можно и изменить и назначить новое сочетание. Например, просто E. Установить. И э, данное действие упрощается. Просто E с клавиатуры набираете, и у вас э, будет открываться окно для редактирования той таблицы, которая у вас активна. То есть вот для этого окно там график нужно выделить или стакан нужно активировать. И после этого вот эта горячая клавиша к данному окну, то есть окно тоже, э, стакан это тоже считается окном, окно котировок, э, график, там любая таблица, открывается редактирование данной таблицы. Э, что еще я ношу интересного? Вот поиск инструмента по названию. Он тоже очень сложно Ctrl-Alt-Shift-F. Я возьму ему и назначу ему, э, назначу просто F. То есть find установить вот поиск инструмента по названию потом мы пробежимся и я покажу как это все действует как это работает следующее удаление заявок вот ctrl f снять все активные заявки из текущего окна котировок то есть например я торгую в быстром стакане выставляя там заявки и хочу одной клавиши снять ну, я, например, опять тоже, если я буду торговать через быстрый тракан, я хочу, чтобы это у меня э, легко нажималось, эта клавиша, а не сочетанием каким-то. И я здесь, например, делаю Quit или, или D, Delete. Ну, вы уже под себя посмотрите, что у вас клавиши там не были рядом, чтобы вы не путались. Вот. D, Del, Delete, то есть удалить лимитки. Все, я устанавливаю. У меня теперь будет свой набор редактор горячих клавиш. Опять же, вы не забывайте, что у вас это пользовательский остался. Если всегда, вы можете сменить, вернуться к базовому и работать с ним. А теперь самое интересное. По отступу. Что такое отступы? Отступ это выставление. Кликнули в быстрый стакан на какую-то цену, а у вас заявка выставляется перед. Вот эти клавиши я их никогда не могу запомнить. Поэтому я на отступ делаю себе вот так. Единичка. То есть я буду ставить 1 и у меня будет отступ единица. Установить. Ну тут сразу две клавиши появляются. И просто единица с клавиатуры Я на компьютере сейчас, естественно, видео записываю. И э, справа отдельная э, ну, панелька на клавиатуре, где только цифры. Отступ 2 я, например, делаю... Отступ 2 я хочу 5 пунктов взять. Я просто набираю там число. Вот отступ 1, отступ 2. Либо перед буду выставляться, либо за 5 шагов. Но, к сожалению, здесь э, нельзя нажать э, 10, нельзя набрать. То есть, тут только либо, э, к сожалению, только до 9 можно отступ от 1 до, э, до 9 задать. Все, установить. Все, запоминаем отступы для выставления э, лимиток. Мы установили. Следующее, что еще полезного нашел? Я еще нашел интересную такую функцию, как скрыть и панель отступа для ввода заявок и вывести ее. Вот, Alt F2. Ну, это вот просто вам информация к размышлению. Интересно еще, нашел Alt L, закрепить окно на панели. И есть еще Alt T, не помню где оно здесь есть кстати, если вы тут что-то не то в новом сочетании клавиш ввели, то можно здесь нажать очистить, здесь пропадает, соответственно, все, что вы ввели. Так, Alt, -T. вот нашел его Alt, -T. вот оно, поверх всех окон. То есть очень тоже полезная функция. А, скрыть заголовок Alt B, вот Alt B, убрать заголовок, тоже полезная функция, можете себе записать. Alt -T. информация об инструменте тоже вещь, тоже очень такая полезная. Ну и тут же информация об инструменте, тут же есть Alt M Manager окон, иногда тоже полезно вывести. Еще интересное здесь я нашел, э, здесь не знал, что так можно делать, э, точнее сам не применял. Это есть увеличение, уменьшение, например, размера э, графика в окне. Нажимаете просто на там где у вас э, плюс или минус и Окно, сам свеч становится шире или уже очень функция удобная и есть еще знак деления знак деления это соответственно весь график показать то есть вот иногда приходится прокручивать колесо мыши а можно на самом деле делать это э, горячим клавишем ну теперь давайте сохранить у нас э, данный редактор применяется и мы попробуем посмотреть что же у нас тут получается итак Выделяю стакан, это я уже говорил, просто е e вместо Ctrl E, и это стало редактирование таблицы. Поиск инструмента. Нажимаю просто F, Find, и вот здесь у меня поиск инструмента. Я ввожу, ну, любой там, Сбер, Сбербанк, и вот он по Сбер выдает мне все, какие инструменты существуют по разным там кодам по разным классам то есть вещь такая очень удобная а, вообще в принципе я не знал что в крюке есть достаточно такой вот а, а, мобильный поиск где можно а, аккуратненько посмотреть ну по всем сразу а, классам а не, не рыться там и не искать выискивать нужный инструмент удаление заявок ctrl f а у меня мы сделали по-моему d я выставляю огромное количество заявок выделяю стакан Нажимаю, да, выскакивает, правда, окно подтверждения. Мы об этом еще с ним поборемся. Да, все, я удалю, удаляю все заявки одной клавиши. Если у меня вот этого окна подтверждения не было, заявки удалились бы сразу. Функция очень удобная при работе со стаканом, при работе с быстрым стаканом. Теперь по поводу отступов. Вот сейчас я кликаю на какую-то цену. Давайте мы возьмем сейчас какой-нибудь полиметалл такой низколиквидный инструмент или не знаю агро вот я кликаю вот например на стакан и становлюсь э, у меня счета просто не выбраны так у меня кстати э, закреплено окно э, alt l alt l я поэтому о, ничего не могу со стаканом сделать вот сейчас я вот так стаканчик сделаю вот он мой стакан Теперь я кликаю от, по любой цене от 1111,2 и по этой же цене у меня выставляется в стакан лимитка. Теперь отступ. Я снимаю лимитку, выделяю стакан и мы запрограммировали, как вы помните, на клавишу единичка. Нажал я сейчас единицу и теперь я нажимаю на 115 а лимитка у меня вставляется перед. И это удобно при работе внутри спреда, к примеру, или от большой заявки. Я кликаю на лучший, лучшую покупку и я становлюсь лучшим в спред в стакан. Кликаю на продажу. но ну, если кто не знает, да, сейчас я кликаю по быстрому стакану, соответственно, в один клик все выставляется. Данный инструмент запрещен для операции short. Ну, соответственно, если я его куплю, то я смогу, соответственно выставить одну заявку внутрь спреда не, не перетаскивая ничего не применяя никаких махинаций очень удобно для таких широким спредом инструментов теперь смена отступа выделяю стакан вот здесь вот опа сейчас выделяю вот здесь вверху стакан нажимаю просто 5 все ну давайте во первых там снимем Клавишей D горячий. мы удалим все лимитки. И у меня теперь отступ будет. Я буду становиться на 5 шагов лучше. На 5 шагов. Шаг здесь, я так понимаю, 0,2. Да, шаг 0,2. И, соответственно, я 1113,2 накликнул. И стал лучшим стаканом на 1 рубль. Вот такая удобная функция работы с быстрым стаканом, отступами. Кто занимается там, покупкой каких-то акции с широкими спредами. Вот эта функция. Я надеюсь, вам пригодится. И теперь, соответственно, Alt-L. Стакан закреплен. Ничего не могу с ним сделать, но могу его вот так закрыть. Но стакан у меня все завис. Еще раз Ctrl-Alt-L. И стакан снова начинает у меня двигаться. Еще Alt-T поверх. Вот теперь этот стакан становится всегда поверх я у никакими другими графиками никакими другими таблицами закрыть не могу сделаем еще один поверх а вот два э, окна которые и то и другое у меня сейчас поверх вот они друг друга могут перекрывать все остальные нет у меня вот сейчас текущие торги оно тоже сделано поверх и стакан сделан поверх то есть вот они только друг друга перекрывают ну сейчас это его нужно выделить и alt -T нажать он станет обычным. Так, Alt-T. Так, все. Отменил я все. Следующая функция. А, убрать заголовок. Ну вот удобно. Alt-B. Вот убирает заголовок. Ну иногда, может быть, это удобно. Не знаю, для некоторых графиков пригодится. А вот Alt-F2. Скрыть панель. Вот это интересно. Alt F2 я нажимаю. Ну, без панели стакан занимает меньше места, поэтому, может быть, и иногда эта функция может пригодиться. Теперь по графику. Вот я выделяю график и нажимаю плюсик. Плюсик. График становится больше. Я нажимаю минус, график сжимается у меня. Нажимаю знак делить и у меня появляется полный график. То есть Это очень удобно. Что еще мы за забыли? Мы забыли еще смотреть вот в таблице. Так, таблица заявок. Где у нас текущая таблица? Где-то она у меня спряталась там. А, давайте воспользуемся горячими клавишами. Вызовем менеджера. Alt-M. Вот у меня менеджер, он у меня причем всплыл на отдельном окне. Так, э, текущие торги. Таблица текущих торгов. Поверх всех окон. Вот она у меня появилась. Вот она у меня нашлась. То есть вот такими э, вещами, если вы будете пользоваться, привыкните, вам будет удобно. Вызываем Agra. И Alt I. -E. Информация по инструменту. Соответственно, вы можете настроить там на просто горячую клавишу I e Information. Все, по инструменту вы получаете э, информацию. Берем, выделяем там опцион. По нему тоже всплывает окно информации вещь полезная я думаю пригодится когда например там шаг цены будете смотреть там там стоимость шага цены там базовый актив там может быть посмотреть для каких-то инструментов дата экспирация и так далее такие вещи которые вам насколько я знаю ну в крике раньше этого не было в какой-то момент это появилось в крике очень много всего появляется я даже не успеваю за этим следить вот пользуешься каким-то базовыми функциями и все вот когда ты записываешь видео начинаешь вот э, в чем-то копаться начинаешь что-то смотреть и только тогда какие-то функции всплывают полезные которые можно использовать ну и в конце я обещал э, рассказать про отключение уведомлений иногда эта функция э, иногда уведомление полезно если вы там сомневаетесь можете случайно там что-то выставить но ну, если вы вот работаете с быстрым стаканом я вот работаю с быстрым стаканом мне нужно в один клик Выставлять. И мне вот эти вот сообщения, что заявка выставлена. Я ее так вижу, мне не нужно выставлять. Я хочу в один клик D снять все лимитки, мне не нужны эти подтверждения. Я и так знаю, что мне нужно быстрее сделать. Фунт. То вот эти уведомления можно отключить. Где это делается? Мы заходим в систему, настройки, основные настройки. Ну и здесь придется немножко покопаться. Ну, во-первых, торговля. Торговля. Здесь вот э, смотрим. Заявки. Вот открываем заявки. И здесь вот запрашивать предупреждение, подтверждение. Запрашивать подтверждение для групповых операций. Так. Э, все. Здесь, наверное, больше нет. Настройка счетов. Все это не то. Так. Котировки нет. И еще сообщение, наверное. Ошибки транзакций. Обычные наверное это все мне не надо расширять окно для длинных сообщений пусть будет сообщение трейдера не активизирует мигать пусть мигает показывать окно сигнализирует строке состояния это мешать не будет оповещение мигать в панели задачи все сохранить теперь выставляем лимитку никаких окон не всплывает Выставляем лимитку, ничего не всплывает. Клавиши D я ее снял в один клик. Все, вот это вот уже быстрая работа. И теперь действительно вы с быстрым стаканом будете работать. Очень вам будет удобно. После этого вы настроите на графике правой клавиши мыши редактировать. А мы, кстати, на клавишу E назначили редактирование. Вот видите, нет привычки работать с быстрыми клавишами, хотя это намного удобнее и экономит время. Так, здесь нам выбрать цену и поставить дополнительно, вот дополнительно показывать стоп-заявки. Все есть. То есть я заявки, да, я вижу ее в стакане. Вот я эту заявку в стакане вижу. Все, заявку вижу. Все, выставляю, и она у меня тут же в стакане появляется. Я могу перетянуть из, так, из окна, а могу, соответственно, эти заявки, если я с быстрым стаканом работаю, просто D, и у меня заявочки исчезнут. Ну, не забывайте, что если вы заявки поставили, активировали окно, например, графика, то нет, не работает. Вот есть таблица еще заявок, здесь тоже можно правой клавишей мыши здесь есть снять активные заявки. Ну, обратите внимание, все, что мы настроили, вот а снять активные заявки. Вот эта горячая клавиша D, она здесь появилась. Что, что мы настроили там клавиши S выставить. На стоп заявки она тоже вот здесь вот в контекстном меню то есть появляется. Как только вы в редакторе горячих клавиш настроили, в меню тоже эти клавиши видны, и вы можете их здесь просматривать. Ну, вроде бы все, что обещал, я рассказал. Много нового узнал сам, поэтому спасибо вам. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, пишите, что вам еще интересно будет узнать. Буду вместе с вами постигать азы и трейдинга дополнительно и квика. До встречи, до свидания.